Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, продолжаем играть в Horizon. Уже миллиард, просто миллион, тысячелетий не играл, не запускал, не записывал ничего. Если как бы смотрел прошлый видос я знаю, чё, что я заранее записывал, потому что в поездочку гонял. Вот, так как бы вернулся, все, можно продолжать, можно продолжать. Наверное, Зо постаралась. В натуре, точно, правда. Давай вспоминать, давай вспоминать. Ты-то, если смотрел недавно, ты-то все помнишь, а я-то, я-то ничего не помню. Это кто? Ну, туда пойду, да. А, я напоминаю, мы по помогаем нашему другу, товарищу. Как его звать? Катало, катало, катало. Это точно, это я точно помню, потому что... А, как бы, если ты мог заметить по заднему фону, у меня тут настолочки есть. Я знаю, что есть такой автор настольных игр, игр игр Бруно Катало. Вот, а, я так, общую информацию вбросил, как бы тебе, возможно, она не нужна была, но... Как бы, для общего, так сказать, не так, как... Я уже все забыл, все забыл, что нажимать, где что тыкать, блин. Все забыл, все забыл, представляешь, все вот, все вот эти навыки, вот эти вот навыки, вот этими руками, заработанные тысячелетиями, копившийся опыт, просто взял и канул в лето. Так вот, тяжело было сейчас сесть за запись, потому что, знаешь, уже привык такой, знаешь, размеренной жизни, что тебе ничего не надо, что вот для себя, знаешь, пожить для себя можно иногда. Это называется отпуск. Особенно если тебе повезло и ты скопил денег на отпуск, то вообще классно. Ну вот, и оно, сталкиваешься с проблемой, что, как бы, неважно, отпуск, каникулы, там, что еще, там, выходные, не выходные, а, обычно сбиваешь себе режим к чертям вообще. С этими отпусками, каникулами и так далее, там, больничными, вот всякое, ну вот, вот это, вот всякое, в долгосрочной перспективе то, что идет, потом сложно восстановиться, вроде как бы... Выходишь на работу, вроде нормально, но через пару дней что-то начинаешь так непривычно, блин. Не то чтобы прям устаешь, но такое, знаешь, чувство того, что как бы уйти. Ты бы мог бы заняться чем-нибудь другим, да, есть немножко такое. Ну как бы жаловаться на это не надо, на работе все-таки платят денежки. хотел испытать свою новую руку. Да, давай проверим. Нет. Мне просто интересно. Эй, Катала, я у логова из Полина, на месте встречи. Хочешь испытать новую руку? Я скоро буду. Почему они вместе не ходят? <с <с Прости, что долго. Может, теперь расскажешь, что мы тут делаем? Руку-то захватил? Пока, рано. Следуй за мной. Какой он загадочный. Ну, пойдем. Кое-кто тут слишком загадочный. Во-во-во, а -во -во, я о чем? Ты же не хотела мне говорить, что задумала сделать свалом. Считаю, это моей местью. Блин, да, ты смотри. Ты смотри, какой! Я сразу говорил, что план хреновый. Это он в перспективке еще, видишь, аукается. <смех> Немножко. Как играть? Подожди. А, а, а, а, Булкот, стрелю, стой! Есть. пришли И охотник. И что же это такое? Увидишь. Да куда смотреть, идем. что? Так мы же пришли, куда еще идем? Хватит, не тами катало. Я испытаю руку на нем. На ком? Кто-то? Он давно угрожает долине. А, это огневолк. Он немало небесников. Хватит с него. Это огневолк. Рада помочь. Ну хоть не огнеклык, поэтому как бы пофиг. Ого. А ты ее откалибровал, там все дела. Ну ч ⁇ как? По-моему, у тебя пальца не хватает еще на руке чуть-чуть. Или он не прогрузился. Чего мы так мало Иди, запчастей да. взяли? Блин, ну ладно. Посмотрим, как этой твари понравится железо. Посмотрим. А ч ⁇ он такой большой? Идиот! Идиот! Я выпил единственную личинку, твою мать. да да да да Давай играть, давай вспоминать, говорил я и все сразу же просрал. Так, мне нужно, вот давай вот эту херню. Я готов. Нет, надо из засады сначала жахнуть, а потом вот этой херовины. Еще раз спрашиваю, откуда песенка? Давай. Та -та -та. Вместе ту трь Ти Надо же просканировать его. Здесь нужны морозильные снаряды. А, ну да, логично, он же огневолка. Ну, смотри, электричеством его тоже можно бить. ты реакция. Снимается, содержится на ресурсы. Такая сложная информация Для понимания Так, катала, ты готов? Ща будет, сейчас будет, ща будет Заруба Отжарили, отжарили, отжарили Главное не по... Я не вижу, где я Как бегать? А ну Тихо-тихо. Тихо. <свист> тихо-тихо, горит у него. Где он? Да беги, Илой, ё <свист> Красава. <свист> а Нифига, да он, ты Офигеть, ты у них там взрывная волна была, у этих бомб. Так, ладно. <свист> тихо, у него горит. Да нечем, блин, было бы чем. Вот эту херню. Нормально. Офигеть у него хп! Задело. Так, ладно, этой фигней и долго. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, спокойно. Блин, все равно достает, смотри. А почему я фигачу этими? <связывая> Меня убили, ну ё -мое. Ну и что, ты почему руку плохо применил? Вообще ты сам должен был справиться. <связывая> я так, на, это, на поддержке, знаешь, на подстраховке должен был быть. А он, блин, взял и не справился. Я в тебя верил. Этой твари да я вижу, что не нравится, как бы. Давай подальше, вот так вот. Эй, эй! <смех> Откуда? Откуда махать? А, вот так, да, сразу. Я понял, некрасиво ты сделал сейчас. А, ладно. На тебя в шайбу. Сражайся с детью. Да я ж как, я так и сражаюсь. Нормально. <Стит> Подожди. Да, да, да, да, да. Мы такие. Сильные, могучие, пукнули вонючие. Так, ну, давай, давно меня не было. Ты, ты же знаешь, да? Рассказывай, что нового. Пока мы. Ой, у меня же аптечка что я есть. Кай, Запасливая. Надо было запастись еще. Что у меня есть? У меня есть ловушки. Эй! Быстрее! Ура, получилось! Попал куда-то. Вот так, смотри. Про канала, смотри, бомбы взорвались, меня не взорвало. О-о-о-о! О-о-о-о, мужик! Дружище! Прощай! Да, все, все, все. У -у -у, а ловушечка сработала просто, просто белиссимо. Превосходно. Перфект ли? Ну, мужик. Как тебе, по кайфу? Ну, можно сказать, новая рука работает. Согласен. Ну и как? А, ну, ну да. А что ты Почему ты снимаешь ее? Я такой, какой есть. И живу с этим ага. и бежать от этого нет это самообман ты ее просто в бою будешь я использовать когда нужно а ну я так и понял а в остальное время буду самим собой правильно другого я и не ожидал за всю твою помощь спасибо тебе вот в честь нашей победы что это что это Спасибо. что это фигурки Поведимся, для стычки Десятые будут с тобой. Фигурки для стычки, давай, которые помогают победить Оренда, да? Было бы здорово! Да? Да? зуб Бегемот. Скульптура. Помощь Катала. Три очка навыка. А у меня 15 очков сейчас есть? Откуда у меня столько? У меня столько не может быть. У меня не может быть столько очков. Это бронё. А, новое задание. Новое задание это, конечно, классно, как бы. А, ну, где мне найти торговцев? По-моему, здесь можно. На валу. Ну да. Пойдем до костерчика сбегаем. К валу телепортнемся. Для чего это нужно, скажешь ты. А я отвечу. Почему? Скажешь ты, это будет, будет правильнее сказать спросишь ты. Правильно? А я отвечу. Вот, вот так будет вообще грамотно. Вы собой видишь, каждый день что-то новое узнаем. А можно, кстати... Блин, я хотел, конечно, сразу к Кстати, можно было в прошлый раз потратить сколько 15 минут, но я думаю, миссия будет намного дольше. Лишние 15 минут можно было потратить и допомочь катала. А я его на такой длительный срок бросил. Да, теперь немножко совестливо. Немножко совестливо. Ну как, я же его не на себя Интересно, бросил. Он с тобой был. Большие. Он с тобой был все это время, так что ты, за, ты отвечал за всех них. Вот ты за всех них, их. Тихо. Они еще ты мне тут на ухо, они мне на ухо, и я тут начинаю теряться. Эй, тут. Тише, Пусть тише. Тише, тише, тише, ребята. Тише. Спокойно. Вы потише, они потише. Как бы. Нужно уважать тишину. Так, так. А у меня что, были аптечки? А откуда у меня столько зелей? Вы чё А че делает сверху сверхусиления? Урон при вс... э, сверхусилении. А, да? Но чаще зелье я знаю. 90 единиц оружейной выносливости. Ой, 90, 80. Так, нет, ягоды мы возьмем. Это, само собой, как бы, это тоже хилки, причем быстрые. Это продать. Блин, спиралик попродавать зеленых, что ли? Ткани. Ну, кстати, зеленые, они такие бесполезные, их можно продать. Да, блин, стой, ей бегунок? Ага, вижу. Зеленые они в принципе бесполезные при учете, что у нас есть синие и фиолетовые как бы ресурсы. Так, ну это я пока оставлю. Денег у нас 2700. Не так много на самом деле. Держи, на до нужного момента. А да ты что? Спасибо, буду иметь в виду. Че у тебя есть задание? Тебя-то я и ждал. Я подготовил кое-что новое. Поп... Чебушеньки нового ты мне приготовил а, испытание а, уклоняйтесь от атак отпрыгивания r1 r2 удерживать выстрелить противника находясь в воздухе а, если стрелять сразу после отпрыгивания стрел наносит дополнительный урон ну давай попробуем я не думаю что мы здесь проводимся супер долго ой что с глазом -то? Что, а подожди я аж микрофон ударил а, ай <связывайте> да ствали ты что делай а че подожди как у меня про да! подожди а как у меня про канала видел Мертвые а! не побеждает. Ого. Держи дистанцию и будешь жить. Я еще и трофейчик Эта получил. комбинация поможет тебе уйти от неприятностей и доставить их врагу. Офигеть, я сегодня прямо это, в ударе. <сínt> сегодня <сínt> прямо, прям, лимит в ваше время. Да, блин, я там в харю получал. Почему у меня у ворот защищался защитался? Типа канает? Или я не понял? И почему я сделал одну комбо-атаку, а она за две засчиталась? Так, э -э что это? Найти уничтожить лимит времени. Ни один враг от вас не уйдет. Победите противников при помощи следующих серий. Сначала R1, отклоняя джойстик вперед, удерживайте, а потом отпустите R2, чтобы запрыгнуть на противника. Пикирующий да, удар в авто по второму противнику. Давай попробую. Я не совсем понял, как это делать. Типа, как. Э как с отпрыгиванием, только успеть нажать. А -а -а. Ты чё? А все что ли? Что это? Что происходит? Что? Ты ч ⁇ за баги? Погоди. Да. да. Что происходит? Что такое? а а, -а. а, -а, -а. Выживание на поле боя зависит от тактики. Все и там же задание было. Там же было написано все. Так что выбирай цель Там же было написано все, я же читать не умею. Я думал баги. Я-то думал баги, а я-то, я-то, я-то подумал баги. А ты что подумал? Ты подумал, ах, опять он. Я, знаешь, какую концепцию заметил? Концепцию, наверное, неправильно будет сказать, но ты, я, думаю, ты поймешь, о чем я. Когда ты играешь? Ты многих вещей не замечаешь, потому что я даже смотрю такой, думаю, ну блин, вот э, смотрю даже, как кто-то там играет, смотрю, ну вот ты что, это не видишь? Он такой, нет. А дело в том, что у человека а, внимание немножко к другому сосредоточено, когда он играет, на чем-то другом может быть заострено внимание. А когда ты смотришь на общую картинку, у тебя это быстрее, потому что ты просто смотришь, ты выполняешь одну функцию, а тот, кто играет, он выполняет несколько функций. Вот, он смотрит, он слушает, он думает, он жмет. Крушитель. R1-R1-2. Перед завершением атаки удержите R1, чтобы приготовиться к удару полумесяца. Затем отпустите R1, а потом удерживайте и отпустите R2, чтобы спрыгнуть с противника. Попасть в противника тренировочной стрелой. Ну, <laughs> Это как, блин? Я вообще не понимаю вот эту филькину грамоту. R1-R1-R2. Äh, Извините. Как это сделать? А, R1, R1, R2. Перед завершением атаки удерживайте R1, чтобы приготовиться к удару. Ну вот что-то получилось. А, R1, R1, R2. R1. Еще стрельнуть надо было, да? Бляха, я не понимаю. Затем отпустите Р1, а потом удержите и отпустите r 2 чтобы спрыгнуть с противника. Ой, не то. Сложно, слушай. Немного не понимаю. А, надо попасть всем, да? Ну я сейчас не успею, времени уже много. Да блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Сейчас, погоди, может успею. Да ну да, я же делаю. Uh, так. R1, R1, R2. Сегодня поражение. Да не то. Завтра победа. Да какое поражение? Я ни хера не понимаю. Можно мне инструкцию, видео. Видео инструкцию показать. На примере, чтоб я видел. То есть он меня просит что-то сделать, а я как? На словах. Сначала учитель показывает, а я делаю R1, R1, R2. Перед завершением атаки удерживайте R1. Затем отпустите R1, а потом удержите и отпустите R2. Урон защищающемуся врагу можно нанести крушителям. Вот это я мощный, пацан. Атакуй его ударом полумесяца. А все, да блин, это сложно камбухи такие производить во время игры, блин. Я как это должен, блин, это какую? Столько кнопок, сжать, отпускать, блин, запоминать, стрелять, ты что, блин, с ума сошел? Это слишком сложно. Это прям, это чертовски сложно. Так, мы полчаса потратили, на что? На что я тебя спрашиваю, полчаса было потрачено? А чего смот! Довольно! Испытание закончено! Может в другой раз? А вы че меня убили? Вас почему два? Вы ч ⁇ блин? Угу. Я даже сообразить не успел, но уже на меня с молотком пришел. Так, я сосредоточу. Да, клинок. нет! Хватит одной ошибки. Я Смирее. понял! Да, больно! Да блок, где? Ты ранен? А Довольно! А я... Испытание закончено! Сложно! Может, в другой раз. Согласен, потом. Потом порешаем, пацаны. Потом порешаем, все. Я запомнил вас в обоих. Uh, то есть он. То есть, когда первого мастера я бил это Ариану, он, он был один. Он был один, он был не сильный, но он был один. Он был один. То есть, честь воина один на один, Пвп. Мне пора в путь. Да, да, Закончишь да. Захочешь сразиться, мы здесь. Может верак хоть немного развест. Ага. Смешно. Я оценил ваш uh, тонкий uh, веракский юмор. Торгуй. Давай! Давай торговать! Торгуй! Продать? Так это обычный лук? А, нет, три снаряда отличаются. Это огненный, а это охотничь. А купить? Что я могу купить? Ледяной огонь? Нету. Чиорда! Чиорда! это крыло. Блин, надо столько машин валить, чтобы открывать. А у них нет? Ну, это не то пальто. Вилочка сойки, а белки. Давай, я не знаю, по приколу возьму кость белки. у меня ее нет. Пора поработать над внешностью. Да зачем? С внешностью все нормально. Рыжие рулят. все и давай, погнали с Гефестом. Погнали, к Гефестику. А, нет. Я уже все забыл, что надо. Тут дохера, что надо. Кожа. Что там кожа? Апаха, опоха, опуха. Опаха. Или как? Так. Поговорите с тренером круга. Каким тренером? Каким кругом? А, как мне сделать задание основное, гефестовское? Близнецы, да? Да. Да, черт возьми. Это оно. Это оно, и я иду к нему. Это куда? А это на базу. Все, я думал, что-то далеко. Блин, не на крестик же, надо на R2. Неудобно сделано. Сделали бы на кострах взаимодействие с крестиком. А хотя, если тебе делать контрольную точку туда просто, чтобы добежать. Не знаю, на другую бы кнопку сделали. Как бы всему не угодишь тоже, да, тут. Это такое двоякое, двоякая. Угу. Время чекаю на всякий случай. Чтоб не проспать. Не проворонить, точнее момент, когда спать пора. Так, так, так, так, так, потому что еще раз говорю, к работе надо все-таки ложиться пораньше, чтобы потом на работе вот так уйти ходить, блин, угу. собирать углы, углы, косяки, блин, как правильнее сказать, вот эти ваши скороговорки русские, вот эти поговорочки, афоризмы, вся вот эта вот русская подноготная. Так, и чё, а, у нас есть еще есть аптечки. Да? Так, у нас нет аптечек. Я же купил. Вот они. Офигеть, тут листать до них, блин, 10 лет. Давай я вот это уберу как-нибудь. А. Ёптить, нет, долго. <Zone> <с going on> это муторно, муторно. Все, Ребята, вы готовы к плану капкану? Будет жестко, будет сложно. Но я вас верю. Мы будем одной командой. Ведь мы. Мы практически одна семья. Мы прошли столько, столько, сколько не вынес, не вынес один воин. Из вашего племени, из нашего племени. А мы, блин, это как у. Как братство кольца на самом деле. Знаешь почему? Вот, а, по сути, концепция Братства Кольца из Властелина Колец. А, там были люди, были хоббиты, гномы, эльфы, маги, короче, всех подряд. То есть, а, знаешь, типа, а, а, все народы, все народы соединились в один большой мощный союз и пошли Ты давать правда? всем пиздей. Пиздей. Да, блин, сегодня вообще слова не лезут, не выходят, Ай, блин Ты меня, да блин, я отвык, короче Ты меня смущаешь, сидишь, блин Так че я говорю-то? По сути, вот Я сейчас расскажу, Элой, она типа Нора, она типа Нора Катала там какой-то типа Тенакт Рен Тонна Карха Варл, ну он типа тоже Нора. Зо, еще какая-то там отпевница и так далее. А, Альваквен. Здравствуй. То есть у нас тоже компашка такая достаточно разнообразная. Здравствуй, Лой. Здравствуй. Привет, Гея. Мы, я и Бета, наверное, ты слышала. А, Подслушивала, да? Да. Я продолжаю удивляться сложности человеческих отношений. О, это вообще Пусть жопа. Пусть неприятные обстоятельства и привели вас к ссоре. Я все же рада, что вы разрешили конфликт мирно. Ну, две головы лучше одной, да? Да, это верно. Ты готова отправиться в котел близнецы? Да! Или хочешь обсудить что-нибудь еще? Не, мы же обсуждали все. А что так много у тебя? Не, мы идем. Погнали. Ну что, народ... Пора выдвигаться. Пора, пора. Я всех соберу. Рогат рубят, Псари в охотничьих уборах. Чуть свет уж. На конях сидят, борзы прыгают на свор. Выходит Варин на крыльцо. А чё мы прям всей толпой, всей шайкой, всей бандой? Мы прям, мы прям команда. Слушай, я прям чувствую, я прям чувствую командный дух. Прям к! Это значит команда, а не корабль. Хотя корабль тоже, часть команды, часть корабля, шей будет захвачен. А вон, даже вон, даже машина вон та везет э, гею, гею, гею. Гею с собой тоже везет. Су так, а это чайка, это чайка, это чайка, это нет, чайку нам не надо. Чайка это отвратительно. Это все такая довольная. Типа свободы, да, такая? Знаешь, э -э, не хватает, с кем она там, с Варлом бежит, да? Она, там, типа, Варл, держи меня. Смешное, такая: я король мира! Так, ладно, все пошутили хватит. Тут серьезные вещи сейчас должны происходить, между прочим. Давай подрубай. Это очень здорово, что они сами до котла добежали, сами все сделали. Это очень здорово. Загружаю. А у меня лицо такое белое? А света так много? А я не могу сделать меньше Бета, Да. Я установлена в это ядро И готова подключиться к сети котлов Так Я рада слышать тебя Есть но Эрент и остальные Запускайте генераторы Я у котла Эта штука моргает Так и должно быть Я на позиции у котла И мой генератор тоже моргает Значит они работают и мой тоже. И я на месте. И мой. Хорошо. Выход на связь, когда закончим. Отбой. Ага. То есть каждый взял по котлу. Гея. И Альва с нами погнала. Поймаем зверя. Да, у меня... Он, блин, ну... Подключаюсь к сети котлов. Этот, этот гефест, этот гефест, Элизабет блин. Собак, Альфа Прайм. активирую доступ Омега. Элизабет Собак, Альфа Прайм. Активирую доступ Омега. Доступ подтвержден. Запускаю алгоритм сдерживания. Ну все, ты попался. Критическая угроза. Действие покинуть устройство. О, да. Ага. Применяю контрмер. Блокируй его. Отключаю внешнюю связь. Работает! Ему некуда бежать! Захват неизбежен. Чрезвычайный протокол 13F. Давай, Что? выпускай! Что Обнаружен вирус. Пытаюсь ликвидировать. Удержание неприемлемо. Да, да. Не понял. Уходит. Смотри! Объект захвачен. Активирую защитные протоколы. Приказ уничтожить. С машины. Но... Он свалил? Он убежал? Готовьтесь. Они здесь. Так, вы лук достали бы, что ли? Кто здесь? На заметили. Да? Ладно. А, -а, а, страшно! Ебать, что это? Так меня, не меня возьмешь? Рэнд, вся надежда на тебя. Назад. тихо Тихо, тихо, тихо, тихо. Идёт, идёт, идёт, идёт. Уходи. Я ухожу. Ты справишься сам, да? Да домой. тихо. На да тихо ты с собой. Самой, самой помощь нужна. Эй, иди сюда. Ч ⁇ -ч ⁇ такое? Да, блин, зависаю, зависаю. А? Элой, мне нужна помощь. Да, подожди, помощь. Сейчас. Бляха, муха. Как сложно. Уводи его. Да я... че -ч ⁇ у кого уводить? Чуть тебе надо? А что тут дырка делает? А, а, а ч ⁇ у не ⁇ хп э. так дохерища а, просто? Ааа, засада! Ты да ранен. я ранен! <св <bosch> <свот> да быстрее вставай! Эй, <свот> делать будешь? А что я делать буду? Уходи! Я не знаю, что делать. По-моему, э, э, по-моему, я это какой сделал ошибку, <свотник> когда пошел сюда. Элой, мне нужна да мне тоже, прикинь! <свотник> Пипец, блин, это просто жесть какая-то. Я не могу. Я занят. Они мой капкан сломали. Что? Бляха, куда мне бежать, что? а? Пиранина. Да я знаю, блин! Я летать не научился еще! Это... Что происходит, я не понимаю! Жесть. Лучше я в Elden Ring играть. Это капец какой-то. А. -а, -а. Если вы чувствуете, что не можете справиться с заданием, попробуйте загрузить файл автосохранения перед заданием в меню параметров. Вы вернетесь туда, где еще нормально. Блин, это они мне предлагают, типа, ты говорят, не вывезешь. Поэтому откажись от этого дела, парень, да? Вот так они хотят, да? Вот так вот, да? Вот так вот, блин. Ладно. Ладно, собрались. Главное вынести одну машину. Одну машину. Со второй уже попроще будет. Ай, блин. ее от бета, вводи ее от бета. А от меня их кто отведет, блин. Варл тоже Варл нифига. Не Защищай бету. А, ну и так в смысле? Понял. За... За... Защищай. бету, а я почему должен ее защищать? Давай вот так вот, Да подожди ты, ну б за занугу, видишь, меня поливают с этим Отовсюду причем. Да блин, ну я же ли. Ну если ты справишься, ч я? Я пошел тогда! Уходи! Да я бегу, почему ты не бежишь? А делать, блин? Я не могу! Даже ловушки расставить! Эй, иди сюда. Отвлеки их, ёптую за ногу. Элой, на помощь. Элой, мне нужна помощь. Я рад. Я рад, что тебе нужна помощь. Офигенно. Смотри, сколько у него хп улетело. Уводи его, отсюда! Я лечу, все. Тихо, мне нужно отступить сейчас. Ненадолго. Назад. Все будет хорошо. Будет хорошо, хорошо, хорошо. хорошо, хорошо. Но... Да все хорошо будет тихо. Главное не помереть. Уходи! Вот это офигенно. Он очень зол. Да пофиг. Тихо-тихо, Но... я сейчас пытаюсь быть сосредоточенным. Эй, иди сюда! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. <связывая> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, спокойно. Алой, да. Мне нужна да подожди ты, блин. Я, конечно, помогу, сейчас только, дай Алой? Тихо, тихо, Алой. тихо. Да мне надо, чтобы он вышел на одну это со мной. я хамуха Назад. <связывая> давай, давай, давай, давай. Жахнуло от души, на самом деле. Меня аж оглушило. Уходи! Блин, тихо, тихо. Да тихо. Ну так бери! Пипец! Не поставил, не поставил, не поставил. Тихо, тихо, тихо. Да что я делаю, не то зелье же, -мо. <свист> Пипец! Подожди, мне нужна аптечка! Элой, Твою гранина. мать, аптечка? Уводи его от беты. Подожди, пожалуйста, не Арина на меня, блин, я начинаю нервничать, паниковать, теряться. Я, между Бой прочим, не башни, башни. блин, не стрессоустойчивая стой, личность. Стой, да, стой, хватит! Я начинаю зеркать. Не назад! Будет хорошо. Подожди, да, не боддикуйте меня, блин! Сюда тихо. Уходи! Кай, если я уйду, ты не справишься. А Сука. Она побежденная! Врагов больше не осталось. Вы оба в порядке? Пока живы. Гефест не может сбежать. Не может сбежать? А что он сделал тогда? И че дальше? Преследуйте Гефест. Так ладно, ладно, это было не супер сложно. Ловушки затащили. Спасибо, вы вовремя не напомнили, а еще у меня есть навыки не потраченные, по-моему. Ой, блин. Так, если Ладно, я начал паниковать, и ты посчитал, что я истеричка, это пыль не пыль так. Затаился, это не так. Просто я начал паниковать. У меня. Эллой, элло, что Включи, случилось? Ах ты, сука. Нет, не выйдет, Гефест. Я найду путь в обход. А, да? Каким образом? мы найдем с тобой путь в обход. А? Я не вижу. Ну, я примерно догадываюсь, что надо сделать, но... Эй! Элой, я подключилась к твоему визу. Ага. Предупреждаю, из следующего цеха идет мощный поток энергии. Ага. Спасибо, что сказала. Я почти на месте. А куда? А куда? Это надо? Не надо. А куда надо? Вниз куда-то. Но ну, меня током бьет. Я знаю. Я не понимаю, куда мне надо. Он пишет спрыгнуть. <связывая> я нечаянно. Я нечаянно. Процентр. Но он что-то говорить начал. Так надо это понимать. Он, блин, а, вот я так и знал, я так и знал, что с ним проблем будет просто вагон и маленькая тележка, блин. За что? Он мне на голову свалился. Может, там можно залезть вот по этой фигне как раз-таки? А вот же можно Предупреждаю, залезть. Предупреждаю, из следующего цеха идет мощный поток энергии. Спасибо, что сказала. Я почти на месте. Я знаю, что надо сделать. Нет? Или не знаю. Как мне вот за... на вот эту штуку залезть? На нее ж можно залезть. Спрыгнуть. А-а-а, извините. А-а-а! <клев <Safari> <клев Preferc circus> Блин, -а -а! не получилось. Так, как собраться наверх? Вот такая же фигня. Встань. Ну из этого что-то начало получаться, да? Так, ладно, я типа спрыгиваю. <свист> Давай! Ну почти же! Ну практически! Ну по-моему это слишком тупой способ, чтобы запрыгнуть. Блин, не та кнопка! Как забраться наверх? Может. <свист> Сразу попробовать спикировать на эту балку. Хотя вряд ли она до нее долетит. Я, если честно, не понимаю. Может, получится? Давай Элой, я подключилась к твоему Да не получается! Из цеха идет поток я не Спасибо, вижу куда можно приземлиться. Я почти на месте. Как? Я, я не понимаю. Я просто не выезжу не вижу, куда надо. Может, шахнуть сюда? Но нет. Но оно не сканируется даже никак. Сканируется? Серьезно? Правда? Спасибо, ты вовремя мне подсказала? Так прям, я уже... Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Будем жить дружно. Можно сюда? Конечно, можно! Аптечки есть? Нету. Есть ягоды, ладно. Есть аптечки! Классно! Классно, супер! Погнали дальше. Это какой-то сборочный цех. Гефест <соспит> точно что-то задумал. Ага. Что за машину он пытается собрать? Не хочу знать. Не знаю, но хочу помешать. Эти железные транспортеры должны привезти меня на склад материалов. Уверена, там и прячется Гефест. Ты видел, сколько я ХП потратил, чтобы не это... Заставьте Гефеста вернуться в ядро? Ты думаешь, он захочет? Думаешь, он встанет? по своей ли, точно нет. Но... Ага, сейчас будет босс. Надо найти убежище Гефеста. Похоже, здесь несколько путей. Несколько путей. Это звучит пугающе. О, фак, куропатка. Те машины куда-то спешат. Может мы пойдем тогда не... Опа! Окей. Может мы тогда пойдем не по пути машин. А -а -а. Извините. Что это было? Надо как-то обойти щит. Надо. Каким образом? Каким образом я войду щит? а А я я я я я я я еще и упал. А почему? Так. Попробую проехаться по рельсам, пройти выше счета. Ага. А. Может перебраться через щит? Тихо тихо тихо, я понял. Шестеренки в голове крутятся чуть-чуть что то начинаю понимать. Ну просто там машины, мы там рискуем получить пиздюлей. Алло, мне удалось подключить большую часть компонентов, но энергопроцессор разбит. Если мы не придумаем, как собрать новый, ага. я... Ладно, но как мне выгнать отсюда Гефеста? Рядом с центральной платформой должен быть узел. Перехвати его. Спасибо, Мэтт. Возможно, сперва надо убрать машину. Да бляха, ну конечно. Да ну офигенно! Муравьед, блин, этот еще здесь. Блин, прям в сраку, а? Тихо. Составить оружейный комплект их усиляют. Быстрее, быстрее, быстрее. быстрее! Да ну, он защитку включил. Вот мразь, а? Чудесно. Еще машины в пути. Бета, Гефест отрезал меня от узла. Есть идеи? Попробую помочь! Да, помочь будет, кстати. На хлебосос. Осталось только добить. Да кого? Там уйдет какая-то хреновина. Пиздец. Я негодую. Это бурдю, как Ерена. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ептеть! <свёздные> так, высокоточный лук прекрасно справляется, но очень долго натягивается. Так, тихо, три машины осталось. Тихо, давай, давай, давай, давай, давай. Да, блин, остановился не вовремя. Давай, давай, давай, давай, давай. Здравствуйте, вы уже пришли, да? Я уже ухожу. Тихо, тихо, тихо. Добивай, добивай, добивай, добивай, Запустить давай. Есть. -ху -ху -ху -ху -ху. Так, ладно. Что, что, что? Да ты что? Не попал, не попала, я попал. Спел. Почему критический удар поздно появился? Я не знаю. Так, тихо, ладно. Добью так. Нечем стрелять. Да сейчас будет, тихо. Он один остался. Так, ладно. Делаю быстрые стрелы, делаю медленные стрелы. Все, нормально. Небо Бурдюка вынести и все. Так, ладно. Ему главное взорвать эту героину. Плюс он медленный, можно использовать ловушку. В принципе. У меня где-то взрывная есть. А, По-моему, не очень удачное место. А, ладно, поздно, некогда. Вот-вот-вот, вижу-вижу-вижу. Не очень удачно попал, ладно. А, блин, все равно задело. Да бляха, тихо, нет! Где я? Я в тупике, нет. А я горю. Я сгораю от его прикосновений. Давай ты заденешь, чтобы. Ха-ха-ха! Вот это классно! Это я уважаю! Добиваюсь, он что-то горит уже. Да, прекрасно! Да забирай, забирай. Подключите. Юго-западный производственный цех. Я могу как-нибудь быстро убежать от него? По-моему, не могу. Я могу его вы... оглушить вот этой херовиной? Ага, еще бы попасть. Да, бляха! Да, блин, не то. Так, ну он сражается в упор, так что драться с ним в упор это вообще бесполезно. Быстрей, быстрей, быстрей! А, быстрее, еще быстрее! Тихо-тихо. Корректируем, корректируем его курс. Корректируем его курс. Ладно, плохо. Плохо, плохо, плохо было. Не самый удачный удар.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 Так, так, так, давай, добивай, добивай, пока он не дошел. Да ему вообще пофиг. Дай ему стрелять. Разобралась. А, ага, куда-то попал. <свистит> Я подключилась к сетевому центру ядра и <свистит> сумела отобрать Югефеста контроль над узлом. Как вовремя. Теперь можно его перехватить. Классно. Сейчас секундочку. <свистит> Отлично. <свистит> да. Спасибо. Не за что. <свистит> Мне спасибо, кто-нибудь скажет. Я тут вообще-то старался. Ну, давай. Я тут старался больше всех вообще-то. Ладно. Так, теперь. Я-то думал, в обход машин пойду, ага. Бородулю мне. Нарисовали. Ладно, ладно, ладно, ладно, справились в кое-как. Устранение неизбежно. Начинаю хранилища спяч. Похоже, он перебрался в другой цех. Кто бы сомневался. Что? Это ему не поможет. Кто б сомневался, что он побежит в другое хранилище. Ты сомневался? То есть мне надо было и в то хранилище, и в то. Бляха. То есть мне сюда по-любому надо было прийти. Предохранители энергопровода сняты. Отлично. Гефест покрыл пол плазмой Надо как-то перебраться Элой, подходят еще машины Скажи мне, что ты уже заканчиваешь Скоро буду И я тут тоже едва отбиваюсь от машин Эрэнд столько упускает Элой, кажется у меня получится обойти цепь, но Мне нужно что-то для крепления модуля подачи. Крепление от корпуса машины подойдет? Точно Или световая облетка. И можно усилить цилиндром переработки Ага Повышение проводимости. Думаю. Думаю, получится, Илой. Так давай, делай что-нибудь, пожалуйста. Я тебя ты не тороплю. Можно прокатиться на одном из транспортеров. Можно. Если осторожно. Где он? Вот этот. Если я за него не зацеплюсь, Илой, если я за него не зацеплюсь, это ты виноват. Потому что... Так давай, блин. Я нажал крестик три или четыре раза. Ну поехали. Вон уже машины вижу. Блин, показалось, тут вот эта машина. Я думал, что это и за танк. Ладно, пора выгнать отсюда, Гефест. Раз, два, узлом. три. Поняла. Я мне надо вот на этого десантироваться и вырубить. О! Ебтеть, куропатка пришла. Прыгай! Куда ты прыгаешь, твою заново? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. Минус воу воу воу воу воу воу так ладно куропатка в принципе не сильно страшно, но ну, немножечко напряжно. Так, ладно, ладно, ладно, ладно, тихо, тихо, сейчас мо ⁇ А, нет, косяк! Хорошо, что она не долетела. Хорошо. Все, готово. Давай, давай, давай, давай. Просто размен. Да сейчас будет еще. Сейчас будет еще и лу, Запустить Протокол структурного анализа. Mm -hmm. Даже не знаю. Здрасте. Да блин, где я? <laughs> Капец. Я не трачу аптечку, потому что аптечка пригодится похоже. Да блин. Да что ж такое-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Так, ладно, окей. Так, ладно, окей. О, да сколько ж можно? О, это нехорошо. Попробую вернуть тебе доступ. это? то кто-то уже есть. Он один? Прошить дополнительную матрицу дельта. Просто если он один, как бы похеру. А он не один. Он не один. Ага. Визори ничего не разобрать. Тихо. 4... Мне еще и виза расключают. 7. Да от кого? <плес> ага. <плес> Надоело. Для Он меня бесит. Прям бесит уже его голос. Давай соберемся просто, Никитос. Давай просто соберемся и сделаем это. Давай по беззащитной машине, фигачим. Подкрепление пришло, окей. Главное, что они ко мне наверх не лезут и уже хорошо. Ясно, плохо. Да, меня скидывать можно, не скидывать меня. Готов. Сука, что что я там поставил ловушку твою мать что офигенно где аптечка да подожди пожалуйста да дай аптечку выпить это другой уже что ли Тихо-тихо, есть ловушки еще? Дай кислотный, окей. Он должен сейчас повышенный урон получать. Да, бляха, как же неприятно. А? Я... Почему на такой маленькой платформе с ним сражаюсь-то? Потому что внизу противник посерьезнее. Не бы вот этого вынести и все. Тихо, тихо, тихо, спокойно. Во, жесть. Так, уже лучше. Так, есть аптечки? Есть. Всё, спокойно а у меня визор не работает прикинь где машина где эта машина я же слышу что она где-то здесь а вон она ходит а чё кто ее а убивает Увеличить зажигательный боезапас на сорок Кто ее убивает? Она что знает какой-то э, обходной путь? Или что? Ай, не попал. Или она меня не видит? дополнительную матрицу дельта. Ну все, это выигрышная катка. <laughs> а вы думали, не справлюсь? Ну, я сам немножко это переживать начал. С ними покончен. Уху! И... готово. Доступ к узлу есть. Можешь перехватить его. Сейчас. Молодец. Чаще-счас. Ща -ща ты молодец. Я вообще молодец. Видишь, они мне говорят, что я молодец. Я тебе говорю, отвечаю. Ну ладно, ты тоже молодец, ты что со мной меня поддерж... Да? Ладно, будем иметь в виду, тут валяется эта штука. Фу, фу, фу, фу, фу. окей, ладно. Погнали наверх. Так, тихо где все хорошо мы вытаскиваем вы, вы выталкиваем гефеста отсюда все я думаю это все должно быть потому что слишком много слишком много сейчас только босика дадут еще разочек вот он в сборочный цех отступил отлично у гефеста гефеста чё укрытия. А... Элой? Я только что засекла мощный выброс энергии в сборочном цехе. Я так и понял. Там что-то происходит. Тут тоже. Все светится. Машина, которую собирал Гефест. Похоже, он ее закончил. Молодец. Очень мощная. Да, кого? Я почти закончила починку ядра. Может, может нам прийти к тебе? Я бы могла отвлечь машину. Нет, Бет. Оставайтесь там, хорошо? Больше Я возьму машину на себя. Ладно. Ага. Будь осторожна. На себя. Смешно, блин. Такие, такие забавные, слушай, Ло, я, я как бы посоветоваться со мной как бы не надо. Куда мне надо-то? Вот туда? Это что-то нашел опять? Пусть будет, пусть будет, потому что как бы аптечки нужны прям прям катастрофически много. Написано, что куда-то туда. А, так вон туда и надо. А, тихо. Тут есть приколюшки. Я понял, я понял, все, ну, и, ну, ну, да, ну все. Это босс, это босс. Сейчас нам будет всем пипос, Попадос Какие там еще и слова. Ну давай, что так долго? Агнали. Твое вмешательство будет высечено. Запускаю основной модуль Эш Один. Что это дракон? Да, давай ударить. На Наверное идет зарядка. А, у него преимущество ко всему, да? Иди сюда. Он подзаряжен и покрыт плазмой. Ага. Я, конечно, все понимаю. Ах! Но мой план, <laughs> ловушечный план, а настал нахер. у а? у оно взрывается или как, нет? Это тут ловушка, чувак. Для тебя. Ладно, это Кинг-Конг местный. Годзилла, блин. На. Ай, попал, сука. Нет! Ты что делаешь, сука? Попал! Все равно попал. Знаешь, как э, сказать? Не зря пожертвовал собой. Но у него защита ко всему. Заряжается. Бляха! Больше нет. Как нет? Сейчас будет? Быстрее только. А то он сейчас зарядит там. Где? У него зарядочная пипка там сейчас вырастет. Да стой! Я не попал, да? Что есть, что кить? Ловушки. Может быть. Блин, я ж не думал, что он побежит. Это вообще какие-то наземные ловушки -мо. Ай, тихо, тихо, куда-то зашел. Так, главное, чтобы ловушку не сломал. <свис> так, его задело, его задело, его задело. Водные ловушки у меня есть. <свис> да тихо, <свис> нормально. Вот -вот Это плохо. Давай, мне надо тебя ослабить, чувак. о о, -о, -о, -о, -о, -о. Тихо, тихо, тихо, нет, нет. не это, не это, не надо, не надо, не надо, все, парень, умей проигрывать с достоинством. На тебе под хвост. Умей проигрывать с Быстрее. Элой, мы почти выиграли. Твою за ногу, Элой, я тебе не позволю сейчас проиграть. За ногу. Тихо, тихо, тихо. А? Все, успокойся. Успокойся. но вот Лошара, блин. Да он, блин, был а, какой-то, если честно, Давай. Ладно, ждите. Отправляю Гефеста к вам. Что-то это было вообще как-то. Ну как? Блин, как-то да? Блин, нормально. Я думал, блин, буду страдать, если честно А я как-то нормально Есть еще что полутать? Это же босс, тут должен быть еще что-то Да, конечно есть Нормально, слушай, нормально справились ловушки То есть, э, вот этот эффект коллекционирования Когда ты ходишь, собираешь, копишь Он все-таки дал о себе знать Ловушки очень классно сработали сейчас Как хорошо, что я о них вспомнил, да, под конец игры? Еще и трофейчик какой-то там упал за какие-то наложенные эффекты, что-то такое. Да нормально, вообще хорошо. Прекрасно сработано, я считаю. Даже прям чтобы... Хватит прятаться, Гефест. Чтобы близко к смерти, быть э, вообще такого не было. С машинами было бы напряжно чуть-чуть. Есть! И че, куда мне? Опять назад. В ядро. Не выпускай его. Я возвращаюсь. Ну и все. Мы ну все. Благодаря тебе, это. Хорошо, что ты с нами. И тебе, Варл. Мы бы не смогли ничего сделать без тебя. Да, конечно, не смогли. И без тебя, Луи. О, ну это да. А без меня? Опять про меня забывает. Я. Я чувствую себя третьим лишним в их компашке. Ну, получается, их трое, значит, четвертым лишним. А если взять вообще всю компашку в целом, то. Сколько? Считай. Я не могу. Зо, Варл, Бета. Эренд Катала. Гею будем считать тогда седьмым лишним, правильно? Давай, познавательная математика, правильно я считаю, нет? Сейчас приду зенитики еще. Элой, я... Давай, я устал. Гефист захвачен на сто Уже? Тогда скорее начнем слияние. А, ну да, слияние еще. Все готово. Гея. Установи соединение. У меня чай остыл, пока с Гефестом боролся. Готово. Ну, хоть огнеклыка не было. То есть вот эта Годзилла даже на огнеклыка, даже на Громозева она не тянет. Громозев это по опасности был а а опаснее. Это что? Блокировку пытается выставить? Так, для завершения надо удалить вредоносный код из Гефеста. Аккуратно. Ну ты шаришь больше меня, давай. Ты в этом, в, в будущем училась, а я в прошлом, знаешь, так сказать, по каким-то этим рваным учебникам, можно сказать. Алло, ты просто повторяешь? Че вы тут колдуете, блин, шаманы, блин? Что это за магия, колдовство? А Элой, смотри, она уловила смысл. Элой, Элой поймала смысл. Фишечку просекла. Варл какой такой стоит, такой, что прям происходит? Что за колдунство? Смотри. Это чайка, ну. Такую чайку я еще не видел. Сюрприз, пока Ну, привет, лишний экземпляр. Нам пришлось за тобой погоняться. No! No! No! Эрик, хватай, бету! И по пути раздави эту букашку. Так а чем он там бабеха стоит, ничего не делает? Ты дурак, ты второй раз на то же самое попался. Ты дурачок. Я за мной. А давай, Варл не умрет, а? Ну же, хватит возиться! Теперь повеселимся, да? Нет! Нет! <ви> <screenshot> Наконец-то. Тильда, готовь Гею и Гефеста к транспортировке. <touchdown> Тильда! Не могу. Тише. Еще не все потеряно. Тильда, ты что вытворяешь? <клеб> Эрик! <потящо> <пяс abusive> да я ее не, не вижу! Взяли, варла убили. Досталось, когда Джерард попал по тебе. Наверное, тебе все еще очень больно. Здесь мы в полной безопасности. Другие нас тут не найдут. В смысле, другие зениты? А ты Тильда? Я не знала, говорила ли бы это обо мне. Она жива? Жива. И пусть она не там, где ей хочется, пока ей ничего не грозит. Нам нужно придумать, как ее вернуть, но сперва ты должна прийти в себя. Как будешь готова спустить по лестнице и зайди ко мне. Да. А я пока приготовлю завтрак. Завтрак? Ладно. Не, да мы же знаем, что там все вот эти шурмуры, ты же догадался. Мы же с тобой не глупые. Мы с тобой понимаем все. Вот эти вот все штучки. 27 уровень. Блин, ну за обидно вообще просто. Ни с чего его взяли и слили. Что это? Несколько экспонатов из моей коллекции. Я сохранила их здесь, когда улетала с планеты. А, это подпольная база? если нравится. Нет. Интересно, что ты скажешь. Мой друг погиб. Бету да. и Гею забрали Согласен. А ты показываешь мне картины? Не стоит отвергать успокоение Которое так быстро У меня есть много Более важных дел Как и у меня Нам нужно спасти очень многое Так почему ты с зенитами Тогда тусуешься? Давай рассказывай Мне до чекпоинта надо добежать и будем, и будем отдыхать На сегодня На сегодня сделаем перерывчик но я так понимаю, до конца игры осталась совсем крахотулечка. Может быть, даже следующая серия ты будет последней. Тебе лучше? Как вы нашли нас в котле? И что ты сделала перед тем, как я отрубилась? Сразу к делу, да? Да. Что ж, скажем, мы очень пристально следили за Гефестом. Мы знали, что вы за ним придете. Угу. Ваша хитрость не сработала. Ну а мой... Маленький трюк — это была перегрузка органов чувств и мощный энергетический выброс. Джерард и Эрик быстро пришли в себя, их защитили барьеры, а ты потеряла сознание, и я тебя вытащила. Может, легкий завтрак поставит тебя на ноги? Похоже на базу зенитов. Это был твой дом. Ты воссоздала его для Беты. В вашем виртуальном мире. А ты проницательна. Прошу сюда. После всего, что сделали твои друзья, думаешь, я буду сидеть тут и болтать с тобой? Они мне не друзья. Никогда ими не были, а теперь и подавно. Ты летала с ними в космос. И жила с ними тысячу лет, пока не вернулась. Почему ты внезапно их предала? Все просто. Вот. Мой визор. Ты починила его. А значит, ты видела... Невероятные вещи. Чего ты добилась за пару десятков лет. Я прожила уже тысячу, а добилась куда меньшего. Прости, что влезла в твои дела, но мне пришлось, чтобы понять, открыть глаза я правда вижу в тебе элизабет ее решимость ответственность ее честность я смотрела и стыдилась за тех с кем связалась и я поняла что должна помочь тебе но я хочу остановить твоих друзей и я хочу прошу сядь а где этот лысый, блин, гоняет? Я не понял. Объясните мне, где лысый? Как в этом деле замешан лысый? Вот. Так-то лучше. Что ж, мы должны вернуть Бету и Гею любой ценой. Думаю, ты уже знаешь, что Джерард планирует перезагрузить биосферу Земли. Есть такое... И заново создать мир, который будет подходить только для нас, бессмертных. Этот процесс убьет все живое на планете. Это ж привет Он зовет это очисткой. Я остановлю его. Мы остановим. И как только он и остальные исчезнут, мы воплотим мечту Элизабет в жизнь. Уверена, Бетта рассказала, что на корабле есть копия базы данных Аполлона. Полное собрание знаний человечества. С Геей и этой базой мы осуществим желание Элизабет вылечить биосферу, обучить людей всего мира, помочь им. Создать мир ее мечты. Давай не будем торопиться. Твои друзья окажутся мне неуязвимыми. Прошу тебя, перестань звать их моими друзьями, и они уязвимы. На самом деле, твой друг придумал, как их победить. Он мне не друг. Да, он такой трудяга. Создал армию, способную сокрушить всю драгоценную базу Джерарда. мятежники Регаллы. Сейчас они готовятся к штурму столицы Тенакт. Победив, Регала получит в распоряжение все племя. Сотни воинов и машин нападут на базу. Ее, конечно, обманули. Они все там сгинут. Но пробьют оборону Джерарда, чтобы дать Сайленсу убить его. И всех остальных. С помощью своего нового оружия. Да, он придумал, как обходить наши щиты. Настоящий умница учел все и вся кроме нас с тобой пока его армия будет в лоб штурмовать крепость джерарда мы с тобой проникнем в нее с тыла я так не пойдет лишь мне известен этот вход и пока сайленс и мои друзья будут сражаться друг с другом мы вернем Бету и Гею. я говорила что помогу тебе это правда Не, это не пойдет. Мы, короче, сейчас пойдем. Победим Регалу. Скажем народу: а, давайте объединяться! Опять соединим все народы. Там Карха, Петара, Тата, всех, блин, этих. Азирам, там, а, Тенакт, а, кто там еще были? Квен. Как приедем бить морды зенитом. А, Сайленс, да. Ну. А ты узнала план Сайленс. давно что-то не появлялся. Не он один умеет запускать трояны. Взломала его визор? Нет, он слишком осторожен. А вот его подчиненные не очень. А, вот оно как. Он раздал визоры своим воинам. Называет их сыны Прометея. Они помогают Регальне. Откуда не знает, я узнала что он успел сделать. Он обучил людей перехвату машин, вооружил повстанцев Тенакт, и сговорился с Регаллой напасть на базу Джерарда. Но как он придумал оружие, способное пробить ваши щиты? Это единственное, что мне не удалось узнать, но он и правда это сделал, его оружие сработает. С ним и с армией Тенакт, ему кажется, что победа близка. Даже жаль его разочаровывать. Мой старый визор. Как то его нашла и починила? Когда мы увидели тебя на полигоне Аида... Джерард счёл тебя помехой, но я нет. Я увидела спасение. А после твоего побега, кстати, изящного, Джерард и Эрик решили, что ты погибла, а я не поверила. Пока остальные были заняты, я вернулась в лабораторию и обыскала там все. Тогда я и нашла это сокровище. Починить было нелегко, но усилия окупились. Я увидела всю твою жизнь. Ты словно яркие краски на потертом холсте, как лис, даже лучше. Ты показывала остальным? Конечно, нет. Ты вдохновила меня на отказ от старых принципов. Стоит упомянуть, что если бы я не нашла его и не увидела все это, я бы не стала спасать тебя в котле. Ты бы погибла. Поблагодарить тебя? Если хочешь. Угу. Ты знаешь обо мне все. А кто ты? Опять серия большая получится. Что ты хочешь узнать? Ну ладно. Ну? Начни с жизни на земле. Когда мне было восемь, террористы затопили город. Тысячи утонули, мои родители тоже. А я выжила, в числе немногих. Опекун отправил меня в школу-интернат. Одноклассники не приняли меня. Я стала сиротой и изгоем. Итог событий, на которые я и повлиять не могла. Mm. Значит, мы похожи, да? Правда. И ты была изгоем. Но это не помешало тебе добиться желаемого. Как и мне. Я сумела преодолеть невзгоды и заработала состояние своим умом. Сперва был технический анализ картин и выявление подделок. Весьма прибыльное дело в те дни. Но потом выяснилось, что мои программы еще лучше подходят для контрразведки. Следующим шагом стал сбор и продажа чрезвычайно ценной информации. А, шпионаж, короче. Ты стала шпионом? Точнее сказать, платным агентом по сбору данных. Ну, как, как не называть. Разумеется, я всегда работала анонимно, чтобы защитить себя. Но дальнему зениту все-таки удалось меня разыскать. Понятно. это <связь> сказала, что ваша колония уничтожена. И вы вернулись на землю, потому что больше некуда. Это так. Когда мы прибыли на место, на планету в системе Сириуса, мы десятки лет строили новый дом. Земные ограничения, страх смерти исчезли. Подумать только, что мы могли создать там. Это могла быть утопия. Вместо этого мы погрязли в застое, в погоне за благами и виртуальным удовольствием. И очнуться мы смогли. Лишь после катастрофы. Что случилось? Опасная сейсмическая активность. Мы знали, что ядро нестабильно, но недооценили проблему. Мы опомнились, когда катастрофа была уже неминуема. Лишь немногие успели улететь. Мы взяли курс на Землю. Наш последний безопасный приют. В котором вы решили уничтожить все живое. Это Джерард? Не я? Вот отнекивается, да? Он считал, что лучше начать все с чистого листа, а не исправлять. Без первобытных племен, без боевых машин, лишь свежий холст, ждущий кисти художника. Но мы его остановим. Нам лишь нужно пробраться на базу. Она постоянно встает и садится. Так ладно, я предлагаю, погнали. Погнали! Сначала Варл, теперь Хикару это Тенакт. Твой план истребит целое племя. Должен быть другой путь. Ситуация у нас попросту отчаянная. И уверяю, другого пути нет. Да, все так говорят. Вспомни новый рассвет. Жертву Элизабет. Иногда многие должны погибнуть ради жизни мира. Если выхода нет, ищи дальше. Стой! Ваш виртуальный мир. Он все еще существует? Открой мне его, и я поговорю с Беттой. Невозможно, нас могут засечь. Риск окупится. Другой путь есть, и на смогут выжить, но мы нет. Если нас хочешь помочь, открой. Что, надо по миру бегать искать э, бету сейчас? с ней делают. Она в виртуальной реальности. Для ручного слияния Геи с Гефестом нужно часами решать мелкие утомительные задачи. Чтобы подстегнуть, ее погружают в симуляцию, усиливающую одиночество и отчаяние. Бета, слышишь меня? эту проекцию ты должна была меня убить нет послушай я приду за тобой обещаю да но тебе придется еще потерпеть и поработать над слиянием чуть чуть-чуть чё, чё, чё какой план думаю План капкан? Я свяжусь с тобой позже. Продержишься? Не специально не сказали план. Если я знаю, что ты спасешь меня, я выдержу что угодно. Так и чё каков план? Что ж. Я выполнила просьбу. Может, расскажешь мне свой новый план? Я хочу распустить армию Сайленса. Они мне не нужны. Только оружие, пробивающее ваши щиты. И как ты предлагаешь это сделать? Вежливо попросишь? Без регалы и ее мятежников у него не будет выбора. Только мы ему поможем. Поможем в чем? Что ты ей сказала? Это наш с сестрой секрет мы поможем сайленсу напасть на ту базу остальное потом а сейчас я должна кое-что сделать да и что же похоронить друга потом использую блокиратор который дала мне бета и положу конец мятежу регалы с воздуха стой! Раз уж ты твердо решила делать все по-своему, я знаю, что поможет тебе разобраться с армией мятежных тенак. В древнем Титане горе хранятся электромагнитные ячейки, входившие в его арсенал. Сбрось такую на армию Регаллы. Устроим сюрприз. Я думал, мужнеца сейчас позахватим, нифига, И я, я делаю, думаю. Вот это был бы, Встретимся вот это было бы лагерь, мощно, если да? Сможешь уговорить Сайленса. Не если. Когда? Мы же собирались это лысин, по лысине его настучать, нет? Эренд, ты там? Алло! Алло, это правда ты? Да, да это я. Где все остальные? Мы все вернулись в лагерь. Что случилось? Это проще рассказать при встрече. Я вернусь к вам как смогу. Ладно, будем ждать тебя. Приятно слышать твой голос. Та -та -та. Так, ну что? Есть план? Я думал, нет. Следующая серия, походу, не будет последней. Нам пока разберемся с мятежниками А Мы где вообще? Идите-то где? А здесь был? А тебе мне костер найти для сохранения, Вы чё? А сейчас будет. Все окей. Все окей. Не арина меня. Вот так вот. Вот такая вот серия получилась чуть дольше, чем я планировал. Но в принципе, Гефест, Гефест был почти захвачен. Они мне обломали весь. Она знает, что я здесь. Мне бы до костра как-нибудь дотянуть. Тихо, тихо, сейчас все будет. Сейчас все будет не очкой. Фига там бомбардировку устраивает, опа. Да вы чё, блин? Они не дают мне просто, понимаешь? А, элой, элой, элой, элло Нет времени сейчас вот так вот делать Блин, да ну что происходит? Дайте мне закончить игру А, все, ладно, сейчас, сейчас Сейчас успокоятся они под контролем кого там нет больше возле костра мне бы просто без палева до костра дотянуть тихо тихо тихо опачки тихо тихо тихо сейчас уже пройдет тихо, тихо, тихо. давай давай давай давай кто меня запалил? Кто меня запалил? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Давай ты не будешь меня палить, а? Да ты то да, правильно разворачивайся, уходи, все. Так, тихо Все, давай на этом закончим Ладно Продолжим, я не знаю, может быть следующая серия Не будет последней Может быть будет она предпоследней Но, скорее всего, за эту неделю С Харайзеном мы разберемся, наконец-таки Дайнлайт там, скорее всего, к концу уже идет Так что, жди завтра Дайнлайт, вчера был Элден Ринг Надеюсь, все так сохранилось И, наконец-то мы Закончим с двумя игрушками и останется одна. Все добьем, все сделаем. И потом уже с тобой будем брать новый курс. Новый курс. Если получится, это будут стримы. Но видео также будут оставаться. И также у меня есть еще идейки, конечно же. Я не говорил в новостях канала, но как бы то, что сейчас происходит, не дает нормально покупать игры. И их немножко проблематично покупать. Ну, короче, посмотрим. Спасибо, что остаешься со мной. Всех люблю, всем пока!